В общем-то я не только маркетолог, и если можно уже запускать слайды, я был бы вам благодарен. Я в большой степени человек, который занимается будущим, я футуролог, но я больше говорю о будущем, а вы это будущее делаете. Поэтому сегодня я буду рассказывать о своем представлении о том, как, куда будет развиваться экономика, страна, отношения, каким, каким будет новая система управления, каким образом будет выстраиваться бизнес в самом ближайшем будущем. Да, конечно, оптимизм быть очень сложно в нынешней ситуации. В ситуации с нашей экономикой. Но представьте себе, что за последний год, за 2017, реальные доходы украинцев выросли почти на 20%. У нас выросла серьезная розничная торговля. И хотя кажется, что экономика не растет, но на самом деле бизнес начал активно инвестировать. Пошли в стране капитальные инвестиции уже второй год. То есть все не так плохо, как кажется. На самом деле, в самое ближайшее будущее мы увидим рассвет Украины. Мы увидим рассвет вообще на постсоветском пространстве, потому что долго пребывать там, где пребываем мы, невозможно. Вот я хотел бы поговорить как раз о том, как же у нас проявится и появится это самое будущее. Да, но будет очень странным. Как может вот это стоит 110 миллионов долларов, картина Жанна Микеля Баския продана в этом году за 110 миллионов долларов. Мне достаточно страшно, я не понимаю этот мир. Почему? Я понимаю в большей степени вот этот мир, хотя и там тоже появляется какая-то синектика. Я более-менее стараюсь понять мир Пабло Пикасса: Он говорил, я всю жизнь учился рисовать, как рисуют дети. Но самая приятная для меня цитата последних, последнего десятилетия, это цитата Стива Джобса о том, что, ребята, не сильно ли мы заигрались в технологии? Не пора ли нам вернуться вообще к тому, кто мы такие? Что будет отличать человека от роботов и от искусственного интеллекта в ближайшие, в ближайшие годы? Как раз наша способность иметь эмоции, творить идеи, вообще создавать новое, это то, что останется всегда за нами. Поэтому метафора нового мира, в который мы с вами постепенно входим, это метафора возвращения технологий технологических к технологиям человеческим. Очень важно не забыть, кто мы такие и почему мы вместе на этой планете. Но ну, пару зарисовок. Как меняется этот мир? Уже в этом году генное редактирование эмбрионов состоялось. Уже в этом году искусственная матка и выращенный в ней ягненок произошло. В этом году печать искусственных органов человека уже состоялась. Нейроны напечатаны в прошлом году, тогда же напечатанные ткани печени. Мы живем в очень странном мире, в котором, оказывается, технологии уже опережают нашу способность их осознать. Мы живем в том мире, в котором искусственный интеллект уже победил в ГО. Пока еще в дурака не победил, но в ГО уже победил человека. SpaceX запускает больше ракет, чем Россия. Одна компания. В пустыне китайцы Научились выращивать деревья, рис в пустыне на песке с помощью специального геля. Мы еще стараемся цепляться за наш чернозем, считая, что это наша основа экономики будущего. Нет. В Украине представьте себе урожайность зерновых 44 центня раз гектара, а в Голландии без черноземов 100, в Великобритании 80. Уже даже в Марокко, в пустынях, в Марокко урожайность выше. Почему? Потому что вовсе не чернозем, ни ресурсы прошлого определяют будущее. определяет что? Человеческий капитал, способность реализовывать, использовать инновации, способность выстраивать отношения, способность видеть будущее и воплощать его уже сейчас. Вот что является определяющим. И человеческий капитал это основа экономики будущего, а не земля, не газопровод, не что такое. Еще одна зарисовка из будущего. Представьте себе, что, ну, конечно, экономисты из обычных бизнесов, традиционных, не сетевых, не бизнесов, связанных с сетевым маркетингом, они рассказывают о том, что да, сетевой маркетинг – это же пирамида, это вообще такое. Они, к сожалению, заскорузли в том мире, который был построен, в мире индустриализованном мире, в мире, где наличие какого-то ресурса, завода определяло твой успех. Нет. Современный мир, он как раз построен на умении выстраивать отношения и капитализируется именно отношения. Вот как выглядит, например, мир автомобилей. Кому придет в голову в 2030 году покупать автомобиль? Кому? В развитых странах большая часть автомобилей будет использоваться так называемыми шеринговыми автомобилями. Ведь ты, когда покупаешь автомобиль, ты приехал на нем на работу, и все, автомобиль стоит. Где его парковать, этот автомобиль? За ним необходимо ухаживать. Какой смысл, если ты можешь по необходимости брать тот автомобиль, который тебе нужен на текущий момент? Это новая технология, которая называется шеринг, шеринговая экономика. Экономика не владения, а экономика использования. Вот количество миль, которые проедут шеринговые автомобили, красненькие. Их будет все больше и больше. А вот сюжет, сюжет из производств. Нам рассказывают, безработица, безработица, конечно. Безработица будет все больше. Большинство производств, так же, как и сельское хозяйство, они уже больше не нуждаются в таком количестве людей, как прежде. Завод Foxconn, самый крупный завод в Китае, 1 600 тысяч сотрудников. В прошлом году перестал нанимать новых сотрудников и начал увольнять их. Вот как выглядят теперь такие заводы. В сельском хозяйстве, в развитых странах занято уже не просто меньше 1% населения, меньше полупроцента. Это не как в Украине, пока сельское хозяйство составляет 14% ВВП, 44% экспорта и задействовано 10% населения. Нет, все, забудьте, это уже вчерашний день, все автономизируется. Что же будут делать люди? Что же будут делать люди в мире роботов? В мире, в котором роботы уже научились обучать друг друга, в мире, в котором нейросети учат нейросети, что будут делать люди? Люди будут выстраивать отношения, люди будут заниматься творчеством и отношениями, люди будут создавать и выстраивать круги общения. Причем, если раньше мир был очень сложный, и тебе нужно было 6 рукопожатий, прежде чем добраться до, до условного э, б, богача или до, до Трампа, или до кого-нибудь из них. Теперь, благодаря Фейсбуку, благодаря социальным сетям, мир становится все более и более плоским. Для того, чтобы добраться до любого человека в Фейсбуке, тебе уже достаточно три с половиной рукопожатия, а в следующем году будет два, а потом ты напрямую будешь связан с кем угодно. Да, мир становится плоским, и это его усложняет. Ну да, понятно, что в таком новом мире будут возникать и новые модели отношений Да, понятно, что в этом мире, в котором все автономизировано, все, все выстроено на роботах Конечно, будут и другие принципы отношений, в том числе между людьми Когда-то я шутил, ну, представьте себе, вот вы приходите домой, как выглядит будущее И ты заходишь домой, а там э, твой холодильник с твоей микроволновкой уже договорились, что, чем они тебя будут кормить они еще наверняка связались с твоим унитазом, разобрались там, что у тебя и как, и уже при придумали э, тебе диету. Смешно. Смешно, потому что кому придет в голову в 2030 году хранить в холодильнике еду? Какой смысл ее хранить, если ты в любой момент можешь ее получить? Распечатать в своем домашнем 4D принтере? Какой смысл? Но вот представьте себе картинку какого-нибудь 2030 -го года. Вы выходите с работы домой, с работы, работа, смешно, конечно, но вы туда ходите, потому что интересно, вы там чем-то занимаетесь, творческим. Вы садитесь в машину, конечно, шеринговую машину, ну, может, это еще ваша машина. Конечно, вы садитесь не за руль, потому что кому в 2030 году придет в голову сидеть за рулем. Машина же на автопилоте, причем управляется централизованным механизмом, поэтому аварий нет, пробок нет, парковок нет, ничего нет, ничего не нужно. Город чистый, пустой, машины быстро ездят. Вы доезжаете до дома, пока попарили ноги в машине. Ну, для чего же еще нужна машина? Наверное, для каких-то сервисов. Там приехали, домашний какой-то Hyperloop. Илон Маск придумал Hyperloop, как подземные тоннели для быстрого перемещения. Ну, в домах они тоже будут, он высосет вас из машины тянет вас в квартиру, дезинфекцию пока да, пройдет. Я уверен, что какие-то технологии у вас будут подобные. Выплевывает вас в квартире. Ну, у меня много клиентов есть, которые утверждают, что у них интеллектуальный дом. Я их спрашиваю, что такое интеллектуальный дом? Они говорят, вот, представляешь, приходишь домой, значит, открываешь дверь. Что я их спрашиваю? Ну, открываешь дверь. Как открываешь дверь? Ну, берешь ключ, открываешь дверь, раздражаются они. Подождите, как это? В мире, в котором тебя телефон уже определяет по мордочке твоей, ты называешь интеллектуальный дом домом, в который надо открывать ключом? Бред, ну ладно, хорошо, что дальше делать? Ну дальше заходишь, хлопаешь в ладоши, включается свет Браво, говорю, отличная технология, а что дальше? Ну дальше ты приходишь, там такой у меня планшет, значит я поставил кофемолку, температуру повысил, там жалюзи поднял Вот такой у меня удобный планшет, это интеллектуальный дом Я говорю, какой же дом интеллектуальный? Это же робот, это же ты интеллектуальный, это же ты пришел и сказал дому, что ему надо сделать. Тут свет включать, тут еще что-то. Нет, интеллектуальный дом – это тот, который пока тебя из машины твоей транспортируют в квартиру поэтому этому хайперлупу. Он не просто провел анализ твоего состояния здоровья, но еще и понял твое эмоциональное состояние. И когда он тебя выплюнул в твою квартиру, там уже стены покрашены под твое настроение, музыка играет, что ты любишь, Шопена. Ну, прекрасно, он тебе написал Шопена, ты же всего Шопена старого переслушал, он тебе новый написал, твой дом. Там уже твой бутерброд под твои анализы готов. В общем, все вот это интеллектуальный дом. И заметьте, хотя это выглядит смешно, и я говорю про 2030 год, но я сейчас не назвал ни одной технологии, которой не было бы уже сейчас, в настоящий момент. Большинство этих технологий уже коммерциализированы. Большинство этих технологий уже прошли этап стартапов, и они уже есть. Мы уже живем в этом мире. Мы уже живем в том мире, в котором человеку остается одна единственная функция. Это функция творения. Творение отношений, творения нового, творчества как такового, наука, познание, постижение. Вот какая роль на человеку, кем бы мы ни были. И, соответственно, в этой роли человеку очень важно оставаться собой, собой, а не стать предметом управления роботов. Не мы, не нами должны управлять, а мы должны остаться на вершине этих отношений. Посмотрите еще, как меняется мир, вот прямо это ощущается руками. Это доля расходов в мире на разные каналы рекламы. Еще каких-то три года назад цифровые каналы, интернет и другие цифровые каналы занимали порядка 10-15%. А сейчас во многих странах они занимают уже долю больше, чем телевидение. Вот в каком мире мы живем. Всего-то за три года кардинально поменялась система коммуникаций. Да, именно благодаря этому мир и становится плоским. Теперь мы больше не живем в мире однонаправленной информации, когда телевизор сообщает тебе, как должно быть. Нет. Нет. Теперь мы не ждем от телевизора, чтобы телевизор рассказал нам, какие препараты потреблять, какой порошок покупать. Если нам что-то нужно узнать, мы спрашиваем ребята в фейсбуке, спрашиваем наших друзей, подскажите, вы пробовали уже что-то? И там появляются тысячи, или двести, или двадцать, или пять наших экспертов, которые нам что-то рассказывают. Но если раньше мы были абсолютно уверены в какой-то достоверности информации, открываешь – Хочешь купить принтер? Открываешь журнал «Компьютерное обозрение», и там есть рейтинг принтеров, и ты знаешь, какой принтер купить. Хочешь знать, какую слушать музыку? Включаешь радио, там Пашина двадцатка, и ты понимаешь, какую музыку слушать. А сейчас? Как отделить правду от вымысла? Как отделить истину от того, что мне пытаются в очередной раз что-то впарить или втюхать?» Да, если спрашиваешь сейчас, ребята, какой холодильник купить, то из 20 комментариев в вашем посте половина будет с очень точным указанием модели и адреса, где можно купить. И ты начинаешь догадываться, что здесь не просто так, это не дружеский комментарий, а это уже, наверное, боты, какие-то роботы, которые участвуют. В общем, я попытаюсь вещать немножко из будущего. Но для начала хотел бы спросить вас, что это такое. Мой папа, когда готовил меня к будущему, у меня папа изобретатель, он пытался развивать во мне критическое и рефлексивное мышление. Он делал это так. Он рисовал какие-то рисуночки и пытался заставить меня понять, что это такое. Или придумать какие-то свои версии. Как по-вашему, что это? Ну, по мнению моего папы, это бутерброд с помидором. А это, например... Да... Да, э, ну, много версий было у меня. Папа утверждает, что это мексиканец на велосипеде, вид сверху. В общем, э, к чему это я? Я подберусь еще к этой мысли, но в новом мире все построено на рефлексивном и критическом мышлении. На том, что мы учимся жить собственной головой. В новом мире капитализируются четыре вещи, о которых я хочу вам рассказать. Не обладание ресурсом, не обладание трубопроводом, не обладание каким-то заводом или землей. Нет. Нет. Капитализируются четыре вещи, первая из которых – это способность создавать что-то другое, необычное. Да, мы стараемся учиться, мы учимся, мы получаем какие-то шаблоны, матрицы, схемы действий, это все здорово. Но для того, чтобы победить в современном мире и действительно стать бриллиантом, действительно сделать прорыв, ты должен научиться в том числе и делать немножко по-другому. Ты должен найти свой путь, свой прорыв. Мне очень понравилась история про бразильянку на вашем рынке. Это действительно красивая история. Как раз о том, чтобы действовать иначе, искать свой путь. Вторая важная вещь в капитализации ⁇ это доверие. Выстраивание доверительных отношений. Вдуматься. Я знаю, что здесь много наших друзей из других стран, из Казахстана. Я люблю Казахстан, очень часто там бываю из других стран. И фактически в тех странах пока такая проблема не проявлена. А в Украине она проявлена очень ярко. Мы сейчас попали в ситуацию, когда у нас никто никому не доверяет. Рейтинги доверия к политикам, к церкви, к правоохранительным органам, к судам находятся ниже плинтуса. Рейтинги недоверия больше 80% ко всем перечисленным. Пока еще какие-то там небольшие уровни доверия к волонтерам и к армии. Но мы живем действительно в мире, вот, вот в стране, где система доверия разрушена. Но выигрывает как раз тот, кто вокруг себя умудряется построить систему доверия. Выигрывает доктор Комаровский, посмотрите, какой у него зашкаливающий рейтинг. Он выстроил эту систему доверия вокруг себя. Почему? Потому что не врет. И на российском телевидении, на украинском есть программа «Ревизор». Вы наверняка обращали внимание, что те Рестораны или гостиницы, которые пытаются не пустить ревизор, они в результате проигрывают А те рестораны, которые изначально строят свою кухню открытой, не пряча ничего Вот это как раз четвертая ценность, способность к открытости Они выигрывают Говорить правду, не лицемерить в современном мире становится крайне-крайне важно Да, выполнять свои обещания, как прекрасно показано было да, конечно, рассказывать о нюансах. И самое главное, четвертая ценность наверху. Вместе выстраивать бизнес сотворчество, сотворение, созидание. Все, что связано с со совместной деятельностью, оно в результате приводит к успеху. Причем, заметьте, это не связано не столько с многоуровнем, сетевым маркетингом, точно так же строят свои бизнесы и крупнейшие компании. Они вовлекают своих клиентов, превращая их в партнеров. Вообще само понятие клиента, оно уходит в прошлое. Как было раньше. Приходит, вы портной, например, и к вам приходит лопоухий молодой человек шить костюм. И вы спрашиваете, сколько у вас денег? И лопоухий молодой человек говорит, у меня тысяча гривен, а у вас костюм стоит три Что вы делали обычно? Ну, делали как, как портной, иди, мальчик, отсюда нет это партнер из прошлого мира портной а портной из нового мира что он видит мальчик пришел шить костюм наверное мама откуда-то раздобыла эту тысячу гривен и отправила его пошить костюм значит ему зачем этот костюм нужен куда ты идешь мальчик в этом костюме и мальчик говорит на собеседование значит мальчик собирается строить карьеру и тут же в этот самый момент портной превращается из портного в импресарио, в менеджера человеческих ресурсов, в партнера этого мальчика. Теперь задача портного – пошить такой костюм, что вот та самая менеджер по кадрам компании, куда придет мальчик на собеседование, увидев его в моем портного костюме, всплакнет, обнимет его и возьмет на работу без, без шансов. Обязательно возьмет. И он будет строить карьеру, этот мальчик. Он меня пошьет еще 30 костюмов, 4 свадебных, и он еще похоронен, его в моем смокинге. Я заработаю на нем, потому что я с самого начала стараюсь выстроить партнерские отношения, а не отжать его. Джек Велч, CEO, генеральный директор компании General Electric, он 20 лет руководил этой компанией и вырастил ее во много раз. Он говорил примерно следующее. Ребята, если мы будем меняться медленнее, чем меняется мир вокруг нас, долго ли мы просуществуем? Мы должны научиться меняться быстрее, чем меняется мир. И поэтому освоить вот эти три важнейшие вещи. На форуме в Давосе каждые пять лет определяют, какими же будут навыки Важнейшими на следующую пятилетку. В 2015 году было определено вот именно эти навыки как ключевые. Умение решать сложные проблемы или траблшутинг. Умение решать сложные ситуации нестандартным путем. Вы столкнулись с проблемой. Вместо того, чтобы паниковать или откладывать решения, вы начинаете относиться к ней как к интересной задаче, творческой задаче, которую нужно решить. Что вы делаете в первую очередь? Вы перестаете эмоционально к ней относиться. Вы выходите как бы в сторону и смотрите на эту проблему как свой консультант. Второе, что вы делаете, пытаетесь понять причины, с чем связана эта проблема, откуда растут ноги, что первопричина ее. И дальше, вместо того, чтобы справляться с симптомами, ну, например, лечить насморк гильотиной бессмысленно, пытаться решить отсутствие денег тем, что еще где-то одолжить деньги бессмысленно, Почему у нас нет денег? Есть две причины. То ли мы много тратим, то ли мы мало получаем. Почему мы много тратим, копаем глубже? Ну, например, потому что пытаемся соответствовать кругу общения. У него Гуччи, а у меня еще не Гуччи, я тоже хочу Гуччи. Или многих содержим, или что там у нас происходит. Почему мало получаем? Не там работаем, нас не мотивирует, или мы недостаточно квалифицированы. Копаем, копаем, копаем вглубь, находим ту корневую причину, которая связана с нашей ситуацией. Если причина в том, что мы постоянно пытаемся соответствовать кругу общения, да присмотрись, у него это гучи паленая строященского рынка. Не пытайся гнаться за ним, пытайся выделяться умом, а не быть таким же, как он. Пытайся развиваться в другом направлении, которое дает тебе кайф. Но если причина основная в том, что мы, например, мало зарабатываем, то ищи способ зарабатывать больше. Это вот первый навык ключевого решение сложных проблем. Второй навык – это критическое мышление. Чтобы не сказал какой-нибудь Лигачев, рассказывая что-нибудь вам здесь, на конференции, всегда пытайтесь переосмыслить это. Не впрямую принять это, а приложив это на свою ситуацию. Критическое мышление позволяет нам быть самостоятельными в наших решениях, в нашем выборе. Но ну и креативность, конечно, тоже важна. Вот, кстати, полный список, если хотите посмотреть в их последовательности. Обратите внимание, мне очень понравилась такая динамика. Те, те навыки человеческие, которые связаны с управлением людьми, они теряют в приоритете. А растут вверх те навыки, которые связаны как раз со способностью моей личной способностью критически, осознанно относиться к этому миру. Вот осознанное управление и будет основным навыком. Причем, представьте себе, что мы живем в еще такое удивительное время, в котором... В течение ближайших 10 лет 80 профессий или кардинально поменяются, или полностью исчезнут. Но представьте себе, что бухгалтера уже не нужны. Роботы-юристы выигрывают больше дел, чем обычные роботы. Преподаватель, что может научить преподаватель в мире Википедии и Гугла? Он может только создать пространство, в котором ты научишься учиться. Научить уже чему-то очень сложно человека. Поэтому меняется школа, университеты, университеты вышли в онлайн. Что-то меняется очень быстро. Что будут делать водители-дальнобойщики в ситуации, когда автопилоты в Соединенных Штатах заменят половину из 7 миллионов дальнобойщиков в 2025 году? Что они будут делать? Ну, понятное дело, что в этом изменяющемся мире все будут искать свою позицию. И все будут думать о красоте, все будут думать о здоровье, все будут думать о саморазвитии. И эта ниша только становится больше и больше. Кардинально поменяются все понятия. Что будет с, с институтом брака, когда появятся детекторы лжи в смартфонах? Они уже есть. Beyond Verbal, например. Как поменяется государство? Если Facebook э, и твой рейтинг в Фейсбуке значит, уже гораздо больше, чем статус гражданина какой-то страны. Как поменяется религия в ситуации, когда мы все больше и больше развиваем науку, а религии становятся, например, криптовалюты или блокчейн как поменяется монетарная система с этими криптовалютами, как поменяется сам капитализм в эпоху шеринговой экономики, экономики не владения, а совместного использования. В общем, все эти понятия поменяются в самое ближайшее время. И мы должны с вами освоить сейчас будем одну важную технику. Технику управления будущим. Будущее не является продолжением прошлого. Представьте себе, что многие из нас, я должен для себя с прискорбием констатировать, что у меня тоже такое бывает. Мы полагаем иногда, что будущее с каким-то образом связано с прошлым. Такая модель мышления называется ретроспективной. Если э, мужчины сейчас попробуют вспомнить свои эпизоды из семейной жизни, э, то женщины часто вам напоминают, дорогой, ты помнишь, какой сегодня день? Ты помнишь, что ты мне обещал? Для женщины это очень важно. Женщины в прошлом. Видеть что-то важное, нужное для настоящего и для будущего. Большинство мужчин как раз устроены немножко иначе. Они мыслят перспективно. Куда-то побежать, что-то еще завоевать, где-то еще что-то сделать. Но как бы ни было изначально устроена наша модель мышления, для того, чтобы нормально принять будущее, мы должны научиться мыслить перспективно. То есть мы должны отрываться от предыдущего опыта и научиться смотреть из будущего на то, что у нас происходит. Посмотрите, как это выглядит. Мы ходим по каким-то коридорам. Это известная игра, компьютерная называется «Принц Перси». Мы ходим там по коридорам, перекрыгиваем какие-то препятствия. В принципе, так мы и живем. Нас какой-то поршенек времени подталкивает под попу вперед прямолинейно равномерно, и мы так живем. Время от времени появляются какие-то кризисы, Кризисы экономические, кризисы душевные, кризисы семейные. В общем, проявляются какие-то кризисы. Но мы научились с ними справляться. У нас сейчас, мы переживаем уже, по-моему, пятый э, кризис на постсоветском пространстве. Были несколько кризисов в 90-х, кризис в 2004-2005, в 2008-2009, в 2013-2014-2015 никак не может прекратиться. Но, в общем-то, за предыдущие кризисы мы научились с ними справляться. Как справляешься? Глазки зажмурил, ножкой оттолкнулся, летишь. Годик пролетел, то есть переждал, перетерпел, приземлился, глазки разжмурил, все то же самое, что и было. Да, те же конкуренты, та же ситуация, те же люди, те же ценности, вроде бы все то же самое. Так мы жили с вами до тех пор, пока вдруг, вдруг не оказалось нечто такое. Пабах. Не оказалось в этом самом 17-м году, что как раз мы летим в стену. И прыгать надо было не вперед, а вверх. А что же эта самая ступенька означает? Она как раз и означает приход будущего. Будущего с новыми ценностями, с новыми моделями экономики, с новыми технологиями. Этого не произошло в 2001 году, этого не произошло в 2007 году. Тогда технологии вроде бы уже какие-то проявлялись, но они были недостаточно развиты. Пропускная способность, например, интернет-каналов была низкая. А сейчас, сейчас интернет есть в любом устройстве. Сейчас ты можешь смотреть фильмы по телефону, сейчас ты можешь коммуницировать с любым человеком. Все, эта технология уже под рукой. Значит, соответственно, будущее наступило. В этом самом будущем, конечно, крайне важно научиться мыслить не с позиции сейчас, а с позиции потом. Вы сразу занимаете позицию из будущего и смотрите на развитие ситуаций. Вместо того, чтобы планировать из прошлого, а что бы я мог бы получить? Может быть еще там плюс тысячу долларов? Нет, ты сразу начинаешь исходить из своих амбиций, из видения будущего. Видение, вот ключевой инструмент. Что такое видение? Фактически это мечта, которую ты очень четко себе визуализируешь, представляешь. Не просто где-то там в мечтах, в картинках, в намерениях. Нет, ты ее описываешь, ты ее прорисовываешь для себя. Очень часто для себя в университете я Спрашиваю первокурсников Представьте себе, вот у вас появилось 526 тысяч долларов, что вы с ними будете делать? И ребята начинают описывать Вот там я 100 тысяч долларов Я потрачу на дом 20 тысяч на там, образование Чтобы мне польстить, наверное там 60 тысяч на феррари Еще 100 тысяч Кругосветное путешествие Я говорю, стоп, стоп, подожди секундочку 100 тысяч на дом? Да А что это за дом? Ну, дом ты ведь реально хочешь дом? Да, хочу дом. Ну покажи план. Какой план? Ты же говоришь, что ты хочешь дом. Да, хочу. Так где план дома, который ты хочешь? Нет плана. Так что же ты врешь, что ты его хочешь? Что такое хочешь дом? Хочешь дом, это значит, у тебя есть план, значит, ты понимаешь, где он, значит, ты знаешь, сколько он стоит, и значит, ты каждый день строишь себе этот дом. Как ты его строишь? Ты каждый день находишь этот кирпич, ты каждый день находишь, находишь еще чуть-чуть денег или связи со строительными бригадами, или места, где можно эту землю, землю получить. Ты строишь этот дом сейчас, потому что у тебя есть очень четкая, понятная мечта. А с другой стороны, посмотрите, какая тут неприятность. 526 тысяч – это магическое число. Это количество минут в году. Когда мы каждую минуту превращаем... Из мечт в реальное, во что-то реальное, в то, что мы реально хотим и мы его создаем Когда мы каждую минуту приближаем ту самую мечту Вот тогда мы действительно существуем твердо двумя ногами на земле и мы строим это будущее В противном случае мы остаемся мечтателями, маниловыми, которые будут рассказывать Чичикову Было бы хорошо, чтобы там был мост какой-то от моего порога к вашему порогу это маниловщина, в которой мы, к сожалению, живем и не позволяет нам становиться успешными. А успешным, конечно, в этом мире может стать каждый. Так вот, мы научаемся быть там, в будущем. В том будущем, в котором вот так вот могут выглядеть аптеки. В том будущем, в котором, в котором вот так вот ошибаются старые успешные компании. Ну просто представьте себе э, ситуацию. Для меня это очень интересный показательный кейс. Э, Booking.com. Booking.com возник как... Черт из табакерки и полностью поменял рынок гостиниц. Потому что если раньше человек звонил в Хилтон и говорил, не могли бы вы, пожалуйста, будьте добры, забронировать мне номер на какие-то числа, и Хилтон смотрел и говорил, не знаю, не знаю, есть ли у нас свободные номера, но может быть. То теперь что делает человек? Человек теперь идет в Букинком, пишет, какой ему нужен город, Дальше смотрит местные рейтинги и выбирает себе место, где остановиться на ночлег. Может, даже уже не в гостинице, а в апартаментах. И что оказалось? В Хилтон не звонят и в Hilton не переживают. Что ж такое? Booking.com этот нехороший. И Хилтон придумывает, запускает рекламную кампанию, дорогущую рекламную кампанию, которая называется Stop Clicking Around. Ребята, перестаньте кликать мышкой в этих всяких сайтах. Вспомните, что Хилтон это Хилтон и звоните в Хилтон. Что произошло дальше? Меленалы, поколение Z, вот те самых, которых мы боимся, наши дети, они вообще не увидели этой рекламы. Для них это вообще ни, ничего не значит. Что-то серенькое с голубеньким. Они на бренды не обращают внимания. Они не ведутся на, на какие-то такие слоганы. Они вообще существуют в другом мире. Они не обратили внимания. Бэйби-бумеры, мы с вами. Что с ними произошло? Они посмотрели на эту рекламу, почесали в затылке и сказали, действительно, что это мы... Все Хилтон да Хилтон. И побежали на Букинг А на Букинг Коме что оказывается? Оказывается, рейтинг звезды там уже не так значит, как отзыв Марии Петровны из Нижнего Тагильска, которой не понравилось. И вот там это важнее. Ее отзыв важнее, чем мнение экспертов, которые выдают звезды. Бежать с фонарем по тоннелю против паровоза бессмысленно. Будущее сметает все на своем пути. В этом будущем ты, ты приходишь к двум своим подружкам и спрашиваешь, ну скажи, вот этот препарат, этот препарат, что посоветуешь? Одна подружка препаратом или каким-то кремом, например, довольна, другая, другая недовольна. Кому вы будете верить, тем, кто довольны или тем, кто недовольны? Удивительный мир. Но сейчас не, там, где говорят, что недовольны, то есть ругают, степень доверия к таким комментариям выше. А там, где хвалят, ниже. А, какой мир мы попали. Мы говорим о доверии, доверии, доверие очень важно, открытость, честность, важно. А в результате вот что имеем. Почему же так? Так работает с нами подсознание. Если человек что-то хвалит, а что он хвалит? Там его что, приведи друга, получи бонус или что? Почему ты хвалишь? Ты хочешь, чтобы не было так же плохо, как тебе? Почему? А когда ругают, о, эксперт. Попробуйте написать в фейсбуке, там, с, были, были, там, вот, на встрече, Дженуис, там, Длигыч выступал, хорошо выступил. Кто это лайкать будет? Кто перепост сделает этого? Никто. А напишите, там, выступал Длигач, облажался, со сцены упал, пьяный, наверное, вдрызг был. А еще с фоточки, так, перепосты, слава, будет обязательно. Посмотрите еще дальше, вот, показатель, как распространяется дальше информация. Позитив не перепощивают, не передают из уст в уста, не рассказывают о нем на лавочках. А негатив обязательно будет волновой эффект и побежит, побежит дальше. Так вот, если раньше мы говорили, ребята, очень важно заниматься повышением лояльности, развивать эту систему лояльности, теперь этого мало. Лояльности мало. Теперь вам очень важно провести свою антитеррористическую операцию. Кто такие террористы? Это те, кто являются нашими партнерами, клиентами и при этом распространяют негатив. Потому что им верят больше. Нам надо их выявлять и делать своими сторонниками. Расскажу вам такой пример из другой немножко сферы, но для себя вы придумайте сами. Магазин. Открытие магазина в каком-то спальном районе всегда сопровождается с кучей-кучей проблем. Почему? Потому что этот магазин, там же будут алкоголики, там будут машины разгружаться. Поэтому обязательно... Старушки, пенсионерки пишут письма против этого магазина, чтобы его проверили. Мамаши возмущенные с колясками ходят. И магазины в результате и соответствуют тому имиджу, который им же и навязывается. То есть магазины становятся магазинами типа выпить и покурить. Там покупают водку, сигареты и все. И бизнеса нет, и грязненько там, и все очень плохо. Конечно, все мы привыкли больше ходить в сельпо, какие-то приличные магазины. А вот эти магазины у дома, они абсолютно перестали быть популярными. Как поменяли это? Представьте себе, перед тем, как магазин открывается, еще там даже ремонт не проведен. Вот только появилось помещение. Будущий заведующие магазином со своей визиткой проходит днем, чтобы найти пенсионеров, чтобы найти кормящих мамаш, проходит со своей визиткой и говорит, Здравствуйте, мы тут открываем магазин. Я бы очень хотел узнать, какую сметану вы предпочитаете. И записывает в блокнотик. Что у вас, ребенок? Мальчик, ага, как? Миша, Миша, какие подгузники вы предпочитаете? Записываю. У меня к вам большая просьба, говорит. Как только, если вдруг что-то произойдет не то, нехорошее в магазине, пожалуйста, вот мой личный номер телефона, звоните прямо мне. Что получается дальше? Для, любой, для любого человека я знаю, начальника. Первый позитивчик. Второй позитивчик. Они меня спросили. Значит, это мое. Значит, когда магазин открывается, я как старушка, я приглашаю всех своих подруг, одеваю белые чепецы, веду их, подхожу к пленке, говорю, видишь, он яготинская стоит. Это я им сказала. Теперь я как старушка, пенсионер, буду главным мерчендайзером здесь. Я буду следить за порядком, чтобы этот мужчина, непонятно какой мужчина, взял, потрогал, поставил не на место чтобы на место поставил, я прослежу, потому что это мой магазин, мое, мое это главное слово, не будет никаких террористов тогда, когда мы это будем считать своим, когда будем считать, что это мое, это мой бизнес, это мои партнеры, это я вместе с ними, а не против них, когда есть мое, нету терроризма в маркетинге, вот в продажах. Ну и, конечно, с этими технологиями не так все просто. Все больше и больше эти технологии проникают в реальную жизнь, в интерактив, которым многие компании уже пользуются по полной программе. Интерактив, который позволяет тебе, например, прямо подбирать косметику или одежду, даже не одевая этого всего, а цвета, стиль ты подбираешь прямо или в интернете, или в таких в интерактивных местах. Этот интерактив проникает глубоко-глубоко в жизни. В результате что же получается? В этом самом интерактивном мире технологии подменяют людей. Придется этому воспротивиться. Не то, чтобы пойти против тренда, но просто заглавить свой тренд, другой тренд. Мне этот тренд очень нравится с, с первого моего просмотра фильма «Невыносимая жестокость». А? Ну, в каждой презентации должен быть котик. У меня он здесь есть. Хорош, да? Ну, скажите, хорош. Хорош. В общем, Джордж Клуни, фильм «Невыносимая жестокость», там он играет с Кэтрин Джонс, он адвокат по разводам. Миллионер. Он прекрасно разбирается в этой теме. Он выиграл все дела. А вот это его клиент. Клиент разводится не так часто, как разводит Джордж Клуни. Клиент чувствует, что потеряет на разводе кучу денег. Он нервничает. Он не профессионал, он не понимает ничего. Условно, в этой косметике, в этих средствах по уходу он не понимает ничего. А ты понимаешь. Как продавец, как поставщик. И чего ждет клиент чаще всего? Что мы сейчас придем, из-за него что-то порешаем, и он нам будет не доверять, и он будет вынужден все время быть на стороже. Но что делает Джордж Куни? Он приходит и говорит этому самому миллионеру. Он говорит, слушай, это не мой кабинет теперь, это наш кабинет. Ты главнокомандующий, я всего лишь твой начальник штаба. Давай мы придумаем вместе, Вместе придумаем, как сделать так, чтобы ты не потерял деньги Вместе Вот ключевое, ключевое слово Посмотрите, как меняется выражение лица а? Это же очевидно Потому что тебе уже не втюхивают Джордж Клуни повел себя не как человек, который знает больше, чем ты Он сказал, я с тобой вместе Мы вместе Вот ключевое слово современного маркетинга Вместе Сеть аптек Бутс Крупнейшая в мире сеть аптек, они э, слились недавно с сетью Волгрин, с американской сетью Boots. Ну, кстати, представьте, вот э, красивое креативное мышление. Кому бы в Украине пришло в голову наверное, назвать сеть аптек ботинки? А там этого не боятся, потому что не боятся креативить. И не боятся, и вот в результате э, лидирующая мировая сеть. Но я не об этом. Представьте себе, что Boots, проводя исследования, вдруг обнаружил, что у человека, когда болит что-то, извиняюсь, в попе, он идет не к врачу и даже не в интернет, а в аптеку. Когда у человека что-то выскочил, какой-то прыщик, он идет не к врачу, а в аптеку. Когда у человека болит горло, он идет не к врачу, а в аптеку. Потому что уровень доверия к аптеке высокий. Окей, сказали в БУЦ. Раз ты нам доверяешь, то теперь мы больше не аптека, сказали в Бутсе. И они абсолютно поменяли свою технологию мышления и управления. Они превратились в сервис, по помощи тебе в твоем здоровье. Они взяли тебя за ручку и повели на диагностику, если ты пришел к прыщикам. Они отвели тебя в клинику, они снабдили тебя лекарствами, они проследили, чтобы ты вовремя их принимал. Они повели тебя на реабилитацию, на профилактику, вовлекли всю твою семью. И они превратили, они стали экосистемой здоровья, в котором ты существуешь. Вот как они поменяли. И слоган у них теперь «Let's feel good together». Давай вместе чувствовать себя хорошо. Вот что они сделали. В Украине тоже есть такие примеры. Например, Ярослав Заблоцкий, стоматолог. Представьте себе первое, что он делает, когда вы к нему приходите. Он делает диагностику, но необычную. Он делает PowerPoint-презентацию о твоих зубах. Об их прошлом и будущем. У вас есть слайды о ваших зубах, об их истории? А он делает своим клиентам но попробуйте теперь вместе не с, не с ним, а с кем-то другим теперь быть как стоматологом. Нет, теперь ты с ним, потому что вы вместе с ним рассматриваете ваши зубы, и теперь ты тоже стоматолог свой собственный. Не он тебе рассказывает как гуру, профессор, что надо делать. И вдруг оказывается, что у тебя вовсе не так много дырок, как тебе говорил другой стоматолог потому что он больше не пытается заработать на тебе. Он вместе с тобой создает теперь комфортное пространство для жизни, в котором тебе, как говорит Заблоцкий, удобно или нравится целоваться, есть и там, улыбаться. Вот что он создает. Он продает не стоматологические услуги и пломбы, а комфорт жизни. Недавно он открыл еще кабинет, не стоматологический, а кабинет по уходу, там где одна единственная услуга. Кот должен прийти раз, два раза в год. И на профессиональную чистку и все. Что он делает? Он создает пространство для существования, пространство для доверия, пространство для совместного ухода за зубами. Вот как сделал Буц, вот как сделали они. Но, конечно, вот это самое будущее, будущее с доверием, будущее с подобными отношениями, оно в большой мере, в большой степени связано как раз с коротким горизонтом. Мы уже живем в этом мире, даже себе не отдавая в этом отчет. В 2020 году мы это будем ощущать по полной программе. В 2025 все, о чем я сегодня рассказывал, будет считаться прошлым. Мы все ближе и ближе будем подходить к той точке, которая называется точкой сингулярности. Вдумайтесь, всего-то 200-300 лет назад в течение многих поколений людей ничего не менялось. Отец передавал сыну все, что ему нужно для всей жизни и для передачи своему сыну. Теперь что? Теперь мой трехлетний племянник прекрасно играет в компьютерные игры на, на планшете. Дети устанавливают Windows своим родителям, и это нормально. Теперь технологии, базовые технологии меняются на протяжении одного поколения. Возникает жизнь, когда молодые знают больше и добиваются большего успеха, чем, чем взрослые. Но это не проблема, это возможность. Видели ли вы фильм Стажер с Робертом Де Ниро? Прекраснейший фильм. Фильм, как раз, показывающий возможности для нас. Эйджизм это не проблема, это возможность. Как раз на разнице между поколениями, и на, так в этом безумном мире как раз способность в старших поколений сохранять человеческое. И как раз именно благодаря этому мы сможем справиться в мире искусственного интеллекта и роботов. Так вот, в том самом, при приближении точки сингулярности, в этой невидимых совершенно пространствах, там что будет? Там хождение по времени, телепатия, телекинез, ну тоже кажется, ну телекинез, там, ну, ну как, это же вообще никогда не будет. Мы не будем летать на Марс, уверяю вас. Потому что у нас летает один человек, который доставит туда телепорт, а дальше мы будем телепортироваться туда. Кажется, фантастика, в этом году телепортация элементарных частиц уже произошла. В этом году. Так вот, то самое далекое будущее, иное, оно называется иным, которое нам пока непонятно, это 2035 год. В На нашей с вами жизни мы еще побудем там. Так вот, для того, чтобы приготовиться к этому самому далекому будущему, нужно научиться мыслить рефлексивно. Нужно научиться отрываться от настоящего, и смотреть в перспективу. Что будет после Uber, после Гугла. Uber убил убил службы такси. Google убил не только систему образования. Google убил вообще способность людей к запоминанию. Но я надеюсь, что мы поборемся с Google против этого. Google убил также необходимость учить языки. Какая чушь. Боже, вдумайтесь, какая чушь, если Google теперь переводит все на лету. Фотографии, картинки. Все прямо вам переводит. Зачем учить языки? Языки обязательно учить. Потому что языки позволяют как раз нам сохранять свой мозг рефлексивным. Мозг наш развивается, когда мы учим другие языки. Обязательно это нужно делать. Фейсбук убил совершенно человеческое общение, перевел его в другой, в другой формат. Так вот, что будет после всех них? Я догадываюсь, что будет после роботов. Будут кликеры, например, другие. Я собираюсь поделиться с вами соображениями в оставшиеся 8 своих минут, поделиться соображениями, что же будет. К какому миру нам нужно готовиться. Это будет мир уже не стартапов. Интерес к стартапам прошел. Пик был в 2016 году. Все. Это будет больше мир э, не каких-то э, технологий, потому что даже технологии не определяют ландшафт будущего. Ландшафт будущего определяется в первую очередь ценностями. Вот вам простой пример. Посмотрите, желтеньким обозначено количество людей, которые по-прежнему ходят в банки. Когда банки увидели такую картинку, они ужаснулись. Оказывается, банки, банкам уже не нужны отделения. Банкам уже не нужны эти большие монстровые офисы. Банки вообще могут существовать просто в виртуальном пространстве. И первый такой банк в Украине мы уже видим монобанк. У него нет ничего. Но он выдает карточки и обслуживает транзакции. У него нет ни одного офиса. Так вот, в этом самом мире мобильность, да, важна. Но что еще важнее? Важнее ценности. Другие ценности, которые определят этот самый мир. Посмотрите разницу между прошлым и будущим. В прошлом важен комфорт, добробут, поддержание статус-кво, контроль. Как мы учим наших детей? Ты сделал домашнее здание? Покажи. Руки мыл, а уши? Налоги заплатил, сейчас придем проверим. Контрольная, контрольная у нас по жизни все время. Представьте себе, в каких-то финских школах вообще не контролируют. Там красной ручки не подчеркивают твои ошибки, катастрофа. Там зеленым подчеркивают особо красивое, что у тебя получилось. У меня есть на первом курсе предмет, который называется «Экономика зарубежных стран». Знаете, какой вкусный предмет, когда приходят ко мне дети, а там международная экономика, это сплошь золотые медалисты. Так вот они приходят, и первый вопрос, который они задают, сколько страниц должно быть в реферате? Чему научила наша школа, что их это интересует? А не то, что мы сейчас будем обсуждать Францию. Францию, посмотрите, какая красивая страна, что там интересного происходит. Нет, их интересуют страницы в реферате. Потому что мы квадратные. Нас воспитали квадратными, и нас перекатывают квадратными. Как стать из квадратных круглыми, легкими, аморфными, сами управляющими своей фигурой? Просто оторваться от этого вечного нашего патернализма, контроля и желания добробута. Перейти в модель жизни, в которой самое важное развитие, поиск, новое, другое, доверие и сотворчество. В этом самом мире все выглядит по-другому и для нас самих, и с точки зрения успеха. Да, там экономика деления, да, но там в том числе экономика построенная на отношениях, на том, что строите вы. Да, вы строите эту экономику, и поэтому я в вас верю гораздо больше, чем в экономику, построенную на заводах или на, на обрабатывании земли. Потому что представьте себе, пленти, так называемая система вертикального выращивания, дает урожайность в 350 раз выше, чем горизонтальное выращивание. Вы можете это представить себе? А можете себе представить, что из искусственных белков стейк по вкусу и по потребительским свойствам не отличим от э, настоящего живого? Дегустаторы профессиональные отличить не смогли. Уже не нужно выращивать и потом убивать коров для того, чтобы получить прекрасный вкуснейший стейк. Не нужно. Не будет этого всего, но будут отношения и будет экономика, построенная на отношениях. Вот что я повторяю множество раз и буду повторять. Да, будет интеллектуализироваться пространство. Да, роботы заменят очень много чего в наших отношениях. Да, вот это самое смарт-пространство, оно устранит людей друг от друга. Но выигрывать будут те люди, которые сохранят и разовьют отношения. Да, конечно, будет все больше и больше роботов. И, конечно, на многих предприятиях роботизируются многие функции. И да, конечно, когда ты будешь пытаться продать что-нибудь в тендере или, или просто в компанию, ты будешь, скорее всего, сталкиваться с роботом. Вы умеете продавать роботам, кстати? Но роботам продавать легко. Когда, представьте себе, домашний робот встроен в систему закупки, э, что-нибудь в домашний холодильник, и робот как принимает решения? Очень просто. Робот принимает решение в той логике, в которую заложил в него человек. Роботам продавать то же самое, что продавать людям. Просто э, роботами сложнее манипулировать. Роботам нужно говорить правду и выигрывать. Все. А как продавать искусственному интеллекту? Вот это зараза сложнее. Потому что, потому что у нее непонятны ценности. У людей ценности понятны. Здоровье, семья. Какие ценности у искусственного интеллекта? Пожалуй, он сам управляет своими ценностями. Но я знаю способ, как справиться с ними. Очевидно, мы найдем, найдем или наймем искусственный интеллект, который будет продавать искусственному интеллекту. А вот людям будут продавать по-прежнему люди. Вот тот самый мир, который, ну, казалось, это фильм, не помню, как называется, «Возвращение» или «Прибытие», «Прибытие», по-моему. Там робот-андроид с искусственным интеллектом, который был барменом. Ну, вроде бы шутка. Прошел всего год после этого фильма, посмотрите, эти роботы появились в реальной жизни. Они есть уже. Это робот-консьерж, вот это вот робот-консьерж в Мэриоте. Это робот-ресторанный в Японии. Почему-то Мэриот не хочет, чтобы мы его показали. Ага, вот он. Мэриотовский робот-консьерж с искусственным интеллектом. А то, что две недели назад первый робот София получила гражданство Саудовской Аравии, я думаю, что вы тоже успели увидеть. Да, вот мы живем уже в этом мире, поэтому в этом мире ничего уже не скроешь. В этом мире все открыто. В этом мире массовое персонифицированное производство, поэтому ты можешь выделиться тем, чем? Массовым персонифицированным обслуживанием. В этом мире, конечно, другая совсем разница, Потому что одни выходят из нее, другие ее покупают Амазон поглощает розничные сети Алибаба скупает китайские розничные сети Розетка бегом стремится захватить всю территорию Потому что розетку потом обязательно купит Амазон Уйдет какая-то совершенно сумасшедшая война Но при этом отношения все равно остаются Поэтому все равно мы приходим прийти куда-нибудь И спросить у какого-нибудь человека, фермера А что это за кефирчик? И кажется, вроде бы столько уже мы настроили магазинов системных, Ашанов, Сельпо. И представьте, рынок абсолютно трещит, улыбается и радуется. Молоко от фермера. Сеть из 20 магазинов, и кевляние массово переносят свои покупки молока в этот новый ферменный магазин. Там, где есть отношения, там, где ты можешь спросить, откуда это. Там, где ты можешь попробовать, там, где тебе, на этом твороге, сразу же сделают сырнички. Вот это будущее. Будущее – это не роботы. Будущее – это новый уровень отношений между людьми. Мы должны это не просто теперь уже принять как, как данность, а мы должны в этом поучаствовать. Конечно, в мире все больше и больше будет виртуального. Не просто так нас запихнули в этот Покемон Go, 100 миллионов человек, которые ловили этих покемонов. Это просто подготовка к новой технологии. Да, действительно, очень много будет в дополненной реальности, виртуальной реальности. И это уже вопрос 19-20 года недалекого будущего. Нас постепенно к этому подготовят. Но в завершении я вот что хочу сказать. В мире, в котором все роботизировано, в мире, в котором даже психическое состояние можно анализировать, в мире, в котором IBM уже научился за три года до возникновения симптомов определять Паркинсона и Альцгеймера. За три года до проявления симптомов. Система Ватсонса, Бемовская, построенная на нейросетях на искусственном интеллекте. В мире, в котором уже все можно встроить в кожу, например, и получать себе объективную информацию. В мире, в котором умирают профессии. В мире, в котором уже не 3D-печать еды и бутербродов, а 4D-печать, то есть продуктов, которые принимают определенные свойства во времени. Во всем этом в ми в мире самое главное оставаться людьми и научиться. Латеральному мышлению, то есть мышлению на разрывах. Научиться, получать вдохновение от того, что мы делаем. Не заниматься тем, что не любите, и любить то, что делаете. Включаться как можно больше. Мы, мы говорим о построении сети. Нет. Сеть это в первую очередь клубы, которых должно быть все больше и больше. Участвуйте в клубах, по бегу, в ОСББ, в территориальных громадах, потому что там есть люди, которые хотят объединяться, и там есть ваши клиенты. Будьте связаны как, как можно большим количеством людей. И будьте открытыми. Не забывайте делиться своими успехами, своими неудачами и своими радостями. Потому что чем больше будет радостей и вот этих самых маленьких, Примеров успеха, тем быстрее наши страны и войдут в новый красивый мир. Спасибо вам большое.